Всем привет! С Вами Ирина. Сегодня будем делать бантик из узкой ленты. Можно делать этот бант из репсовой ленты и атласной. Бант состоит из двух ярусов. Это верхний ярус, две петли, и нижний ярус. Здесь тоже по две петли. Еще для этого бантика потребовалось вот такая серединка. Как делать такую серединку, я уже показывала. Вот здесь вы увидите подсказочку. Кому интересно, перейдете, посмотрите. Сегодня бантик я буду делать только из репсовых лент. Взяла я вот такие ленты с рисунком. Они подходят друг другу. И для верхнего яруса петель я нарезала два отрезка по 24 сантиметра. Ширина ленты с половиной сантиметра. Это будут вот эти две петли. Для начала нужно обработать срезы огнем они у меня уже обработаны и наметить центр каждого отрезка можно вставить булавочку а можно вот так немножко разогреть сгиб и примять пальцами я буду верхнюю ленту положить так чтобы впоследствии она у меня оказалась вверху конструкции. Я совмещаю центры. И теперь один край размещаю так, чтобы срезы выступали примерно на 5-6 миллиметров за вот этот центр, который вы видите. Вот так. и с другой стороны среза кладу точно так же. Теперь по центру завожу иголочку. и делаю еще один стежок совсем близко к первому уколу. зафиксировала ленты а теперь раздвину петли банта и их широко не развожу а вот в таком положении они у меня и должны остаться теперь делаю складочку прямо пальцами не обязательно прошивать иголкой несколькими обвивами нитки закрепляю такое положение это верхняя часть банта ее оставим и теперь сделаем вот эти нижние петли они идут нижним ярусом для этого я беру по два отрезка каждого цвета и длина отрезка 12 сантиметров срезы опять же обрабатываем огнем и теперь у нас будет правая и левая сторона разница друг от друга. Для левой стороны я беру темный отрезок, совмещаю срезы. Теперь беру светлый отрезок и кладу его изнаночной стороной на себя. А лицо идет лицо к лицу. Теперь свободный конец я отворачиваю влево. Еще раз покажу. Вот так. Подкладываю пальчик и отворачиваю ленту. И конец завожу вот сюда. На противоположную сторону. И здесь совмещаю уголочки. Один уголок у меня выходит потом я его просто срежу а пока я закреплю в таком положении и вот так будет располагаться эта часть банта теперь сделаем правую часть здесь петлю я сначала беру светлую вот такую Совмещаю срезы. Теперь темную опять же кладу так, чтобы на меня смотрела изнанка. И здесь свободный край отвожу в правую сторону. И теперь вот сюда, на обратную сторону, и совмещаю уголочки. Один угол у меня вот сюда выступает. Его я тоже срежу. Пока я показываю так, чтобы вы не запутались, видели, что получается. Вот так по цвету должно получиться. Потом я это все нанизываю на иголочку. Срезаю уголки и затягиваю гидком. Вот я это все уже сделала, закрепляю ниточку и получается вот такая деталь нижнего яруса банта. Теперь наношу клей. подклеиваю верхний ярус здесь я стараюсь на одном уровне вот здесь чтобы у меня было одинаковое расстояние один уровень ну и центр совместить это понятное дело серединку я закрою кусочком ленты. Для этого я беру кусочек в 7 сантиметров, сгибаю по середине вдоль ленты, оплавляю срезы и вот этот стип немножко прогреваю и тоже поджимаю его, как бы проглаживаю. Если у вас есть узкая лента, подходящая по цвету. Ее тоже можно с успехом использовать. И подклеиваю эту полосочку. Здесь же можно поставить либо зажим для волос, либо этот бант прикрепить к ободку, к тиаре, куда угодно на повязку поместить. Это по вашему желанию. Ну и а теперь остается приклеить серединку. Наношу много клея и приклеиваю в нужное мне место по центру. И получается вот такой веселый и интересный бантик. Я благодарю всех за просмотр моего видео. Буду благодарна за комментарии, которые вы оставите под этим роликом. Кто не подписался, подписывайтесь на мой канал. Кому понравился мой мастер-класс, не забудьте поставить лайк. Всем творческого настроения. С вами была Ирина. и До новых встреч!